Глава 7 Небесная дорога жизни В попытке объяснить самую возвышенную любовь, на которую способен человек, греки написали историю Адметуса и Алцестис. Апостол Павел ссылается на эту историю в послании к римлянам. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть» — Ремлянам 5:7. Царь Адметус был известен своим гостеприимством и справедливостью и был любим всеми в его царстве. Бог Аполло был незвергнут Салим по своим отцом Юпитером, который повелел ему стать человеком и служить людям, в качестве раба. Когда Аполло сошел на землю и стал бедным бродягой, его увидел царь Адметус и сжалился над ним. Он накормил его и сделал пастухом своих овец, относясь к нему, как к сыну. Через двенадцать месяцев Аполло снова принял свой божественный облик и поблагодарил Адметуса за помощь, сказав «Если тебе когда-нибудь в будущем понадобится помощь, скажи мне». Через некоторое время Аполло вернулся к Адметусу, сказав, что Аид, бог царства мертвых, скоро придет за ним. Аполло сказал, что он договорился с Персифоной, женой Аида о том, что если найдется кто-нибудь, кто умрет вместо него, то самому царю не нужно будет умирать. Адметус отправился к своим родителям и спросил, не хотели бы они занять его место. Они сказали, мы любим тебя, сын, ты хороший и добрый человек. Но своей жизни мы любим больше. Мы не можем умереть вместо тебя. Царь обошел все свое царство в надежде найти хоть кого-то, кто умер бы вместо него, но не нашел никого. Адметус смирился со своей судьбой, и в этот момент его жена, Алцетис, обратившись к нему, сказала, «О, великий Аполло, ты благословил моего мужа и увеличил его славу и богатство». Адметус — очень хороший человек, и люди нуждаются в том, чтобы он остался жить. «Я умру вместо него. А он пусть живет». И она осталась верна своему обещанию. Все царство скорбело о доброй жене доброго царя, которая умерла для того, чтобы ее муж мог жить. Когда она предстала перед Персифоной, та жалилась над ней и сказала, что в качестве награды за ее преданность мужу царица может пожить еще. Так Адметус и Алцетис прожили вместе еще долго, а пол щедро наградил их за их преданность и когда пришло время им умереть, они были к этому готовы. Это, восклицают греческие философы, является величайшей любовью, которая может существовать, когда мы полагаем жизнь за друзей своих. Многие люди связывают эту историю со словами Иисуса. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, Иоанна 15, 14. Но это все же не отображает величину Божьей любви. Это скорее является ограниченность человеческой любви.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 Примирившись, спасемся жизнью его, римлянам 5, 7, 10. Бог явил глубину своей любви, позволив своему сыну быть изъязвленным за беззаконие наши и мучимым за преступления наши. По своей великой любви и сострадания он отдал своего сына своим врагам, которые ненавидели и презирали его. Это не человеческая любовь, но божественная. Перед сотворением рода человеческого отец и его сын вели серьезный и глубокий диалог, названный в Библии, Советом Мира. Тогда они приняли решение о том, что должно будет произойти, если человеческий род восстанет против них. И вот настало время действовать. Кто может оценить страдания Бога? Позволит ли он, чтобы его сын заместил Адама и Еву и заплатил за последствия их выбора? Позволит ли он, чтобы его сын принял на себя их никчемность и безнадежность, унося это с собой в могилу? Позволит ли он, чтобы его сын страдал от полной потери своего положения, своей личности, идентификации и отказа от своего сыновства, что заставит его с болью в сердце произнести слова «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Когда я пишу эти строки, мой сын сидит прямо напротив меня. Я оборачиваюсь посмотреть на его прекрасное лицо и чувствую, как радость и любовь наполняют мое сердце. Затем я пробую представить, ставя себя на месте Бога, позволяя моему сыну понести наказание смертью за группу людей, которые ненавидят меня, и все, что со мной связано. Хочу признаться, что мой разум блокирует эти мысли. Я не могу позволить себе даже думать об этом». Мое подсознание говорит мне, что даже и мысли об этом слишком болезненны и вполне могут привести к коллапсу. Мои мысли возвращаются к Богу и его дилями, и я чувствую оцепенение. Я испытываю к нему глубочайшую признательность за то, что он позволил этому случиться, зная, что я был одним из его врагов, и все же предлагает мне жизнь посредством заместительной жертвы его сына. Эта мысль всегда заставляет меня останавливаться и воздавать благодарность за его безграничную любовь и жертву. Я поражаюсь тому, что Сын Божий, который позже стал Иисусом, пожелал совершить это для нас. Библия говорит, что Бог знает конец от начала, и так как Отец поделился этим знанием с Сыном, так как грех увеличивался, Он в точности знал, к чему это может привести. Сын мог видеть то, что его ожидало, когда он придет на землю Отвержение, избиение, насмешки, ненависть, проклятие и ругань, нагота и темнота на кресте, никчемность миллиардов душ, вот что обрушилось на него Добавьте к этому вину и скорбь, накопленные сотнями поколений Сын Божий все видел, и все равно он сказал «Я желаю исполнить волю твою, Боже» и закон твой у меня в сердце. Сын Божий дал согласие на рискованный шаг, вовсе не скрипя сердцем, но он искренне пожелал совершить наше спасение. Его сердце, подобно сердцу отца, жаждало восстановления детей Божьих во всей полноте той радости, для которой они изначально были предназначены. Что же это за Бог? Кто может сравниться с ним и какими словами достойно восхвалять его? В последней главе мы упоминали, что Адаму и Еве была нужна система жизнеобеспечения и способность различать истину от заблуждения. Им нужна была помощь, чтобы увидеть правду о Боге и определить, раскрыть и отвергнуть ту ложь, которую сатана им говорил. Им был нужен моральный компас, который помог бы им разглядеть истинный духовный полюс. Все это будет даровано им через Сына Божия, пришедшего в мир.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 Бог сказал, что он положит вражду между сатаной и женой. Здесь, когда Бог говорит о жене, он говорит обо всех, кто родится от нее. Другими словами, обо всей человеческой семье. Слово вражда обозначает ненависть, неприятие. Бог обещал положить нечто в сердце человеческой семьи, что-то такое, что ненавидит зло и желает добра и истины. Есть только один способ, Каким Бог мог сделать это, это, а Его сын, который мог примирить человеческую семью своей жизнью и смертью на земле. Вот что означает ненависть, положенная между семенем жены и семенем сатаны. Павел в послании к римлянам представляет эту ненависть козлу как благодать или как силу следующими словами. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. Римлянам 5:15. Возможность выбора того, что правильно, возможно благодаря той вражде, которую Бог положил в наше сердце через дар своего Сына. Тот же самый дар включает в себя и столь необходимый для нас дар жизни. Павел представляет этот факт в той же самой главе послания к римлянам. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правду и одного всем человеком оправдание к жизни. Римлянам 5, 18. И в этом заключена потрясающая истина, которая может принести нам ни с чем не сравнимые радость и мир. Вышеупомянутый факт означает, что каждый вздох, который вы делаете, неважно, верите ли вы в жертву Сына Божия или нет, происходит благодаря Иисусу Христу. Эта его жизнь заставляет ваше сердце биться, и вы имеете возможность дышать и оставаться живым. Все функции нашего организма, которые мы считаем неосознанными, в действительности вполне осознаны со стороны Бога. Он является центром, согласно той истины, которая гласит. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли его, и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас» ибо мы им живем и движемся и существуем. Деяние 17:27, 28 Бог недалеко от каждого из нас, потому что мы содержимся жизни Иисуса Христа через подвиг Его смерти на кресте за всех нас. Если вы чувствуете себя далеким от Бога, то реальность состоит в том, что Он никогда не бывает далек от вас. Вам всего лишь нужно пощупать свой пульс, чтобы убедиться, что Он не оставил вас. Добавьте к этому также и то, что Бог вложил в наше сердце желание поступать поистине и желание сопротивляться злу, и вы увидите, что у нас имеется много такого, за что мы можем благодарить Бога. Подумайте о том времени, когда вы искушались сделать что-то неправильное, а затем передумали и не сделали этого. Это был дар, который Бог преподнес вам, ненависть ко злу. И неважно, верите ли вы в Бога или нет, вам все еще предлагается этот дар через Иисуса. Мы читаем в Библии, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Задумайтесь о том, как много раз сатана посылал злые мысли в чей-то разум, чтобы сделать вам что-то или завладеть чем-то, принадлежащим вам, и вражда, помещенная в их сердце Богом, побуждала их не делать этого». Естественно, мы все еще имеем возможность отвергнуть это побуждение, исполнить намерение и совершить зло Но если бы этой вражды не существовало, ни один из нас не смог бы сопротивляться злым мыслям, помещаемым в наш разум Какой потрясающий Бог, делающий для нас все это Мы, как человеческий род, оказались полностью потерянными и порабощенными сатанинским злом мы сделались совершенно неспособными ничем себе помочь, приняв на себя проклятие ничтожности и полного разрушения. Но наш добрый Небесный Отец отказался бросить нас на произвол. Он отдал нам самое драгоценное, что у Него есть — Своего Сына. Иисус навсегда останется одним из человеческой семьи и одним из нас. Его жертва будет центральной темой для изучения и осмысления на всю оставшуюся вечность. Когда вы думаете обо всем этом, то что вы чувствуете относительно того, что Бог сделал для нас? Его Дух влечет вас сейчас принять Его и поверить в правду о Нем. Он хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас безгранично и сделал все возможное, чтобы вернуть вас обратно. Я не в состоянии сопротивляться такой любви, она слишком удивительна и сильна для меня. А вы...